здравствуйте дорогие друзья приветствую вас на канале вкусные рецепты в этом видео вы узнаете как приготовить идеальный зимний салат из огурцов готовится быстро а получается очень вкусно и нужны для салата всего лишь свежие твердые огурчики и чуточку времени Итак, нам потребуется 3 килограмма огурцов 250 граммов лука 250 граммов чеснока, 250 граммов сахара, 100 граммов соли и 150 мл 9% столового уксуса. Обращаю ваше внимание, что список продуктов находится в описании под этим видео. Там же находится и подарок для вас – книга о здоровом питании. Огурцы тщательно промываем и нарезаем кружочками до 1 см толщиной. Лук нарежем тонкими полукольцами, а чеснок измельчим. В миску к огурцам добавим нарезанный лук и чеснок. Далее добавим специи сахар, соль и уксус. Все перемешаем и оставляем в холодильнике на несколько часов, на 6-8 до 12, чтобы появился сок. Затем Раскладываем огурцы по предварительно простерилизованным баночкам. Ну а если сок не полностью покрывает огурцы, то можно в баночке долить растительное масло. Если хотите, то салат прямо в банках можно дополнительно стерилизовать, но это уже на ваше усмотрение. Вот и все, салат из огурцов на зиму готов. Зимой хрустящие пикантные огурчики придутся очень кстати, как закуска или как отдельное блюдо, или как вкусное дополнение к ужину. Приятного аппетита! Если вы знаете какие-то секреты приготовления такого салата или готовите его по-другому, обязательно делитесь в комментариях. Вместе сделаем этот рецепт еще вкуснее. А если вам нравится этот вариант, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!